Это монолог у микрофона. Доброго здоровья водителю. Какие мы за рулем? В этот раз я хочу поговорить с вами о том, какие мы водители, кем мы себя чувствуем на дороге, как мы относимся к таким же, как, как и мы водителям как мы относимся к пешеходу, ко всему тому движению, которое происходит у нас перед глазами, и к самим правилам дорожного движения. Я неоднократно наблюдал, как кто-то на автомобиле очень резко рвал с места прямо на светофоре, пытаясь втянуть кого-то в эту безумную гонку, либо кто-то в составе двух-трех-пяти машин летали по ночному городу ради какой-то призрачной цели быть первым. Доказать кому-то свое преимущество, либо преимущество своего автомобиля. Как кто-то на более дорогом автомобиле за условную уйму денег наказывал в кавычках кого-то, какого-то владельца более простых и дешевых автомобилей. Кто-то не прощал обгоны, всевозможные подрезы и так далее. Я наблюдал за этими людьми и думал, а ради чего все это происходит? Неужели не забывает, что это дорога, которая ошибок не прощает никогда? Вот неужели нас так глубоко трогает, если кто-то нас обогнал на светофоре? либо в каком-то из рядов движения, мы сразу же моментально ввязываемся в эту погоню, в этот опасный, а порой кровавый цирк. Что мы пытаемся доказать себе и нашему, в кавычках, сопернику? Мы не думали о том, что, может быть, человек куда-то действительно спешит, да мало ли у кого какие проблемы. Больница, учеба, работа. А если тот человек, который нас подрезал, как мы считаем по-хамски, не имеет такой стиль езды, и он со всеми так поступает на дороге, почему вас это оскорбило? Вы, собственно, можете сравнить это с обычной ходьбой где-нибудь по городу, по тротуарам, если кто-то мимо вас бегит. Вы за ним побегите. Неужели мы будем преследовать каждого который как нам кажется нехорошо с нами обошелся в пути то же самое и на дороге представьте себя автомобиль тем же человеком который вас обошел по тем или иным соображениям. но мало ли у кого какие дела почему сразу бесимся и вязываемся в эти авантюрные погони которые иначе как цирком просто и сложно назвать очень часто люди просто не могут себе объяснить почему они ну, начинают принимать этот такой сомнительный вызов. Вот что вам это дает? Это тешит ваше самолюбие или же это доставляет удовольствие при котором вы невероятно радуетесь и скачете от счастья когда кого-то обогнали. Если у вас дорогой мощный автомобиль, зачем вам что-то кому-то доказывать? Если у вас слабый и недорогой посредственный автомобиль, то зачем вам здесь что-то доказывать? Ради чего такой риск? Риск автомобилем, риск здоровьем, не надо жизнями. Абсолютно бессмысленно гоняться за человеком, который ведет себя на дороге постоянно, точно так же, каждый божий день, изо дня в день. Он обгоняет, он подрезает, он рвет с места на светофорах, он нарушает мыслимые и немыслимые законы физики и правила дорожного движения, устраивая гонки каждую минуту, проверяя на прочность автомобиль ваш, свой, свои ваши нервы. Поймите, с вами находятся пассажиры. Если вы один, то это как минимум глупо. А когда с вами люди? А если с вами ваши дети? ваша семья. А вы давите педаль в пол, пытаясь поймать или наказать так называемого обидчика, которым только ваше воображение и самолюбие я назвала обидчиком. Пусть гонится куда угодно этот обидчик, пусть летит сломя голову по своим делам. Зачем за ним увязываться? Зачем испытывать судьбу? Это может очень плохо кончиться для вас, для вас и для ваших пассажиров. Если пострадает, не приведи Господь, ваша семья, дети, а если кто-то погибнет, какое вы найдете себе оправдание, как вы будете жить с этим, как вы посмотрите в глаза оставшимся в живых, как вы будете жить наедине со своей совестью, которая будет вас сгрызать изнутри. Кроме того, то, что у вас будет съедать совесть, вас ожидает тюремный срок но что более страшное у вас будет свой собственный тюремный срок где ваша душа будет закрыта на замок сознанием своим вы будете мучиться все эти годы из-за того что погиб кто-то дорогой вам не по какой-то случайности а запрограммированной глупости которую вы каждый раз изо дня в день демонстрируете на дороге Каждый раз новому человеку за рулем, указывая на его место и показывая каждый день все новым и новым людям, какой вы лихач, какой вы мастер, какой у вас резвый мощный автомобиль. Вы понимаете, что рано или поздно это закончится. Каждый практически лихач заканчивал жизнь свою одинаково. Либо инвалидом, либо на кладбище. Вам это нужно? Вы прикиньте риски, начиная с материальных расходов, которые бывают порой зашкаливающими. То есть это ремонт автомобиля с неизвестным количеством потраченных денег на запчасти, рихтовки, покраски и так далее. Это деньги, которые вы, возможно, потратите на лечение, восстановление здоровья своего и пострадавших по вашей вине, в другом, допустим, автомобиле. Это вообще риски для вашего здоровья, что можно... Тут нужно не забывать, что возможно получить инвалидность. Это, конечно, более серьезных и средних случаях. А смерть? Вы не хотите жить? Вы хотите, чтобы ваш автомобиль стал металлическим для вас гробом, усыпальницей некой, из которой вас бы вырезали из этого металла? А время потраченное ни на что. На скандалы, на разборки а нервы. Вы думаете, породился это бесследно для вашего здоровья? Неоднократно я разговаривал с врачами, которые говорили, что многие водители настолько переживают, что случаются микроинсульты, инфаркты. Бывает, люди так переживают, переволнуются за рулем, что некоторые умирают за рулем, впадая в смертельную аварию. Я вообще хочу сказать, что автомобиль прекрасен и опасен одновременно. Нужно садиться с другим настроением за руль. Нужно создавать некую свою внутреннюю погоду, так называемый духовный и душевный климат-контроль, при котором вы всегда всех уважаете, понимаете, каждому сочувствуете и людей пропускаете. Уважайте друг друга на дороге. Пешеход вы или водитель транспортного средства, уважайте время друг друга, цените, если вас обгоняют, прижмитесь, если вас кто-то подрезал, не гонитесь, не учите ничему, хорошему вы не научите, кроме того, можете получить сами нежданный урок от того человека, вы не знаете, кем он может оказаться, каков его темперамент и физические возможности. Это просто как в картах, вы не знаете, чем это может закончиться, эта лотерея. Неужели нельзя двигаться в крайне правом, спокойно, безмятежно слушать музыку, наслаждаться поездкой, а не рвать, не гоняться, не насиловать двигатель, свой автомобиль, а наслаждаться по-настоящему как мы мечтали, опустив стекло, если это погода летняя, включить музыку. Руку на руль и спокойно едем в пределах 40-70. Прекрасная скорость. Отдыхаем, наслаждаемся видом, получаем удовольствие от управления любимым автомобилем. Но нет, нам нужно обязательно включиться в некий драйв, получить сомнительное удовольствие, потом нервничать, зализывать раны месяцами, а это годами. Жить этими проблемами, которые мы сотворили на дороге. Я предлагаю вам каждый раз, когда вы садитесь за рулем, улыбнуться себе в зеркало. Сделать некий пример аутотренинга по типу «я спокоен, все будет хорошо, я уважаю каждого водителя, я ни за кем не гоняюсь». Ну и так далее. Придумать что-то свое, зазубрить свой, но ну не свой некий текст, который будет для вас так называемым дежурным. Будет вас успокаивать и настраивать на нормальную погоду в вашем автомобиле, на нормальные психологические условия, при которых вы не будете нервничать, ни за кем гоняться, никому мстить, ни на кого никого наказывать. Я поражаюсь, когда смотрю, как скрытая камера показывает, или вернее камера наблюдения показывает, движение на дорогах в цивилизованных странах. Люди двигаются. Абсолютно спокойно, каждый по своей полосе. И если кто-то включает поворот для того, чтобы сделать перестроение или некий обгон, чуть ли не все замирают, чтобы только его пропустить. Люди относятся с с пониманием. Понимаете, вот ему куда-то нужно, давайте его пропустим. А что у нас? Если кому-то нужно, а давай я ему сделаю гадость. А давай я его остановлю, а давай я его подрежу. Я сейчас его догоню, я его проучу, я ему покажу. Я с ним посмеюсь, я его на место поставлю. Вы понимаете, что против какое-то невежество, граничащее с безумием, мы фактически подвергаем себя смертельной опасности ради того, чтобы от двух до пяти минут погоняться. Иногда даже гоняем настолько, что едем по тому пути, по которому едет так называемый соперник, забывая обо о своих делах, несмотря уже на часы, ни на что, забыв о том, что сзади дети сидят а рядом супруг. Плевать на все. Мы там, мы переключились. И в этот момент, знаете, смерть буквально заглядывает нам в глаза, ожидая с улыбкой, что вот-вот мы упадем в ее объятия. Каждый день на грани управлять автомобилем, это, конечно, жестко. Я не то чтобы не могу, я не хочу так жить. Я пытаюсь жить, получая удовольствие с каждого мгновения. Если я за рулем, я стараюсь отдыхать за рулем. Никого не оскорбляю. Зачем мне оскорблять, наживать врагов? Зачем каждый день провоцировать людей на бешеные поступки? На то, чтобы в конце концов просто могут запомнить мой номер, либо отомстить. Зачем мне эти проблемы? Любым способом могут отомстить. Где-нибудь встретить, разбить автомобиль, как-нибудь подставить. Для чего мне наживать врагов? Для чего мне плохая память человеческая? А подумайте, как кайфово уступать кому-то дорогу. Вот он мчится. Он на сто процентов уверен, что вы его не пропустите. Он просто знает, что вы его не пропустите. А вы его пропускаете. Как ему становится стыдно. Как он пытается от вас быстрее уехать. Либо наоборот, поблагодарит вас аварийкой. Приятно же? Приятно. Улыбнетесь вы, улыбнется он. Возможно, он опустит стекло, остановится, кивнет вам. Вы заведете нового друга. Пусть... Ситуативного, вы больше его не увидите, но ну, не имеет это никакого значения. Вы в какой-то момент займили друга. Приятно. А вот девушка где-то застряла, как мы считаем, тупанула, не включила поворот, куда-то поехала, нас подрезала. Один, извините, вымать в окно, начнете сигналить и моргать, гоняться что-то и доказывать. Зачем ей что-то доказывать? А другой улыбнется, промолчит. Умность, с достоинством, промолчит и ее пропустит. Пусть она этого не заметит, но вы останетесь счастливы. Если вы будете мстить, вы будете жалеть. О том, что вы простите, не обратите на это внимания, вы никогда не будете жалеть. То есть вам будет не стыдно за то, что вы простили, а стыдно будет за то, что вы отомстили. Понимаете, какой момент очень важный? И вот я стараюсь двигаться по дороге с максимальным комфортом для себя и для других. Спеши человек, Бога ради, спеши. Это твоя судьба, твоя жизнь, все в твоих руках. Но не трогайте только меня. Я выбираю себе крайнюю правую полосу, включаю тихомузыку, чтобы слышать, конечно, дорогу, обстановку. И еду по своим делам. Я в этот момент сосредоточен на тех проблемах, которые я еду решать. И на работе автомобиля, и на дороге. Вот три вещи меня только заботят. Я слушаю двигатель, слушаю музыку, думаю о проблемах. Глаза мои смотрят за обстановкой, я стараюсь не впутываться никуда. Подрежет меня кто-то, пусть подрезает, это его личная проблема, это форма его жизни. Он так устроен, а может у него действительно дела, уважительная причина. Не за каждым бегать? То есть мне каждой собаке нужно затыкать рот? То есть мне каждому уподобаться, становиться на четыре кости и лаять, как лает он? То есть мне теперь каждый день нужно становиться таким же, извините, ублюдком, который подрезает, который обгоняет ублюдком, как, как мы считаем. На самом деле этот человек, естественно, прости меня, господи, не ублюдок, это наше мнение, наша точка зрения. Если он нас обогнал, мы уже его так называем. То есть нам за каждым нужно гоняться, каждому уподобляться. И каждый день мне становится таким же ублюдком, у меня сил хватит, у меня энергетики хватит, у меня вообще... Духа, хватит постоянно так жить, ради чего? Я всю свою энергию жизненную, всю буду тратить на дорогу. То есть я каждый раз из-за руля буду выходить, как после шахтерской смены. Ради чего, скажите, если я мечтал об автомобиле, на который заработал, я сел за его руль, я должен наслаждаться ездой. А я теперь каждый день сижу в этих матах, в этих проклятиях, оскорблениях, в этих гонках и постоянных страхах либо пошкарябать автомобиль, в лучшем случае, либо в худшем отправиться на тот свет. А между этими случаями бывают еще другие проблемы. Инвалидность, избиение, месть и так далее. Вы представляете, на что вы себя и своих близких обрекаете? Вообще, что хочу сказать. Автомобиль... Езда на автомобиле и вообще дорога ⁇ это некий какой-то параллельный мир. Вот тут люди сидят в домах, на улицах, на лавочках, спокойно себя чувствуют, общаются. А там я чувствую какую-то, знаете, гадкую такую энергетику, заряженную отрицательными частицами. Все пропитано сущностью какой-то, знаете соревновательной, постоянно нужно гоняться, кому-то что-то доказывать. Вот тебя наказали, ты извините за выражение, сидишь, обсыхаешь после всего этого, тебя кто-то унизил, оскорбил молчаливо, либо каким-то мощным автомобилем обогнал, а ты так рвался изо всех сил показать, что у тебя тоже автомобиль совсем не хуже. Вы что себе доказали? Ну доказали вы, что ваш автомобиль перед этим автомобилем оказался мощнее или вы более управляемый и виртуозный водитель? Ну извините. Как и гласит старое пацанское выражение, на каждого быка находится свой бык. Вы можете нарваться на другой автомобиль, у которого укоротит ваш автомобиль. Тогда будете вы уже обижены или унижены. Оскорблены, может быть. Будет учащенно биться сердце, будете потеть. Опять возможность нервного срыва. возможно, риски, просто несопоставимы с жизнью. Инсульты, инфаркты и так далее. Ради чего? Вот представьте себе... Дорогу спокойную. Все едут и отдыхают. Полное спокойствие, тишь догладь, гладь. Вот штиль на дороге. Никто никого не режет. Все успевают по своим делам. Каждый уважает правила дорожного движения. Витанита написано для того, чтобы обезопасить себя и прохожих от всевозможных столкновений. От всевозможных проблем, которые могут возникнуть вследствие отсутствия этих самых дорожных движений. Для этого стоят светофоры, дорожные разметки. Неужели не кайфово соблюдать все правила? Неужели не классно показывать, что ты законопослушный гражданин? Ведь это так приятно ехать по разметке, останавливаться там, где тебе положено останавливаться. Если, не дай бог, вследствие какой-то несчастной случайности, вы оказываетесь втянуты в какое-то ДТП, у вас железная алиби. Вы останавливались именно там, где по правилам должны останавливаться. Вы не нарушили ни единого правила. Вы понимаете, что с юридической точки зрения и с моральной вы будете в безопасности. Это тоже очень важный момент. Соблюдать правила дорожного движения. Следить за разметкой и за светом э, светофора. Я, например, получаю наслаждение от того, что я ничего не нарушаю. Мне нравится. Кому-то нравится их нарушать, но нарушители всегда получают по заслугам. Встречу с гаишниками. Проблемы с автомобилем. Постоянные расходы на автомобиль. И чем дороже автомобили, тем дороже расходники. Обязательно нервные срывы. Это люди уже психически неуравновешенные. У них расшатано здоровье. Они каждый день, знаете, как после, после боксерского матча. Изнемождены и вымотаны. Это он покатался полчаса по городу. Обматюкал всех, простите. Был обматюкован всеми. Наслушался тысячу проклятий и две тысячи проклятий выдал кому-то, понимаете? А потом приходит домой и говорит, я вымотан, я уставший. Ну, ты же сам виноват. Ты притянул к себе за уши такую ситуацию, ты ее провоцируешь. Вот если я в течение дня, обра... когда катаюсь за рулем, ни... ни одного раза не обращу внимания на этих нерадивых водителей, которые лихачат по городу, я никогда не заведусь, я никогда не стану на их ниже уровень, я Никогда не буду с ними на одной волне. Меня не спровоцируешь на конфликт, на погоню, на драку, на вот эти кошмарные разборки знаете, выходят из битами, с баллонными ключами, бьют ногами, дети рядом плачут, жены в ужасе разбегаются. Вот для чего это цирк? Вот ради чего все это задумано. Каждый ехал по своим делам. И Тут ни с того ни с сего вдруг какой-то чудик решил кого-то подрезать. А второй угнался за ним. И кому они что друг друга доказали? Время потеряли, нервы потеряли, врагами стали. Получили телесные повреждения разной степени тяжести. Привлекли внимание общественности. Их поснимали на видео, выложили в YouTube, сделали общим посмешищем. Они все на нервах. Теперь эти раны будут зализывать неделями. Кто-то еще в больницу попадет. Потратили время, деньги, нервы и так далее. Перечислять можно очень долго. Ну, вот ради чего? Могли бы молча проехать. Я оказался бы прав тот, кто оказался сильнее духом и просто на это не обратил внимания. Ведь сила не в том, что ты погнался и отмстил. Это проявление слабости. Сила характера ума — это проявление терпимости. И отсутствие внимания вообще к нарушителю, к тому, кто тебя провоцирует. Это же не значит подставить вторую щеку, как в Библии написано. Ударили по одной, подстав другую. Нет. Вы не прогнулись, вы не сдались, вы просто не отреагировали, поскольку вам это не нужно, вам это не интересно. Точка. Попробуйте так передвигаться, попробуйте так себя чувствовать за рулем, вы получите истинное наслаждение управлением автомобиля, наслаждением дороги, когда вам все видно, слышно, понятно, вы никуда не летите, никому не мешаете, никто не мешает вам. А если уж вам кто-то и помешал? Простите его, уважайте его. У него есть свои дела, которые вынудили его так двигаться. Либо это склад ума и характера, образ жизни. Уважайте его образ жизни. Вы неужели будете каждого учить жизни? Каждому станете психологом, психиатром, объясняя, так правильно, а так неправильно. Вы считаете, вы правильно будете поступать, если будете каждого учить и наказывать? Да вы ничем будете отличаться от этих людей, которые нарушают правила. То есть вы нарушаете правила по-своему. Вы себя считаете учителем? На основании чего? Вы себе, себя считаете судьей, На основании чего? Вы имеете право судить, указывать, как ему ездить, как ему жить? Какое право вы имеете? Совершенно чужой вам незнакомый человек едет так, как он приучен ездить, или так, как ему нужно в этот момент ездить. Почему вы его оскорбляете за это, гоняете за ним, угрожаете ему, пытаетесь ему что-то в голову бить? Почему? Какое вы имеете на это моральное право? Подумайте над этим. Если бы вас кто-то постоянно учил, как дома ходить, в чем ходить, как жевать, как ложку-вилку держать, как смотреть телевизор, как отдыхать. Но вы поймите, это тоже образ жизни. Человек за рулем самовыражается. Вот он едет так, как ему нравится, вот он кайфует. Это, ну да, это, это, это стиль жизни за рулем. Мы меняемся. Мы даже как-то вальяжно двигаемся, сидим по-другому. У нас выражение глаз другое, мы руку ложим на руль по-другому. Но это, ну, это некий бренд, мы когда за рулем, мы другие. Вот и человек живет по-другому. Он сейчас в неком образе за рулем. Почему вы беретесь его осуждать, наказывать и чему-то учить? Еще хочу сказать об одной интересной нашей особенности. Когда мы злорадствуем, когда мы радуемся тому, что кто-то вылетел в яму, ударился, не дай бог, перевернулся. Это совершенно из ряда вон выходящая наша черта, отвратительнейшая черта, когда мы радуемся тому, что кому-то стало плохо. Когда выглядит на дороге, когда мы лихо несемся за кем-то или от кого-то, впереди кого-то. Мы пытаемся повести себя так, чтобы это человека подставить. Знаете, какие-то низменные чувства глубокие в душе человека. Что-то. Варваровское что-то ужасно, нечеловеческое, звериное. И вот этот несчастный водитель либо влетает в яму, либо, не дай бог, в столб. Либо есть угроза того, что он куда-то попадет, встрянет. Да все что угодно может быть. Мы прямо ждем затаив дыхание, смотрим в боковые зеркала зад... зеркало заднего вида. Затаив дыхание ожидаем, что вот-вот он влетит. И думаем, как было бы хорошо, чтобы он попал чтобы он где-то стукнулся, чтобы он где-то не успел. Вы представляете, насколько это низко радоваться тому, что кто-то где-то куда-то не успел, и кто-то каким-то образом пострадает? Ведь, собственно, благодаря вам, вы были бы причиной и виной тому, что человек или автомобиль пострадали бы. Это совершенно гнусно и отвратительно. Нужно искоренять в себе такие чувства и такие позывы, когда нам хорошо, когда другому плохо. Это, как правило, происходит на дороге, когда мы за кем-то гонимся, или кто-то впереди нас, или кто-то сзади нас, и мы ожидаем, что вот-вот что-то с ним произойдет плохое. Хоть бы он влетел в эту яму, хоть бы он влетел в эту лужу, а вот впереди женщина с ребенком, и что он теперь будет делать — Улыбаемся, ждем, сердце стучит, пульс бьется. В общем, знаете, такой голливудский отвратительный фильм с очень сомнительным и ужасным сюжетом. С этим, конечно, нужно тоже бороться, нужно работать над собой. Кому-то нужно помолиться, покаяться. Но это, знаете, такие поступки, такое поведение присущи только людям абсолютно бездуховным боритесь, пожалуйста, с этим и никогда не поддавайтесь на такое старайтесь наоборот человеку помочь избавить его от этих возможных неприятностей и несчастья уступите дорогу, остановитесь просто остановитесь глубоко вздохните забудьте о том, что только что происходило покайтесь, перед собой хотя бы покайтесь простите все, забудьте все перестать мстить, гоняться и кому-то что-то доказывать остановитесь Перестаньте это делать. Едьте по своим делам, доберитесь с точки А в точку Б благополучно, без приключений. Пусть вы и ваш автомобиль живут долго и счастливо. Чтобы вы никогда не нервничали, настраивайте себя перед ездой. Что хочу сказать напоследок. Уважайте друг друга на дороге будьте внимательными будьте тактичными воспитаны друг другу никогда ни при каких обстоятельствах не вязывайте в погоне никогда ни с кем не связывайтесь если видите что человек ведет себя неадекватно как вы считаете и это может чем-то закончиться для вас нехорошим пропускайте останавливайтесь реагируйте на любые движения водителя если вас просят пропустить или человек куда-то спешит не оценивайте не судите, не мстите. Живите своей жизнью, смотрите только за собой. Цените жизнь, цените здоровье свое и здоровье ваших родных и близких, а также здоровье, безопасность пешеходов. Помните, что любое ваше неосторожное движение, вы где-то засмотрелись, отвлеклись, задумались, либо лишний раз надавили на педаль газа, это может привести к необратимым последствиям, которых вы будете жалеть всю жизнь, или ваши родственники будут жалеть всю жизнь об этом. Помните об этом, и храни вас Господь. Тема исчерпана, будьте здоровы. Чтобы быть в курсе моих обновлений, не забудьте подписаться на мой блог.